Вижу, возможно, у вас какие-то вопросы останутся, да, и поэтому обязательно их задавайте во время нашего вебинара сегодняшнего. Так, запись ставлю. Запись пошла. Тема у нас сегодня очень интересная. Это Wellness как инструмент для бизнеса. Вообще поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, кто знаком с продукцией Wellness, троечки, кто... Ну, вот только-только вот, только услышал да и еще пока не пробовал пятерочки кто знаком и троечки кто пока еще только вот начинает знакомство кто еще не пробовал пятерочки вижу ой прям все пробовали слушайте все знакомы здорово Здорово, молодцы. Ну ладно, я думаю, что те, кто будут смотреть записи, найдутся среди них, да, те, кто еще не пробовал. И э, та информация, которую я сейчас дам, это будет для тех, кто уже в курсе, э, будет повторением мать учения, да, никогда не бывает зря. Иногда одну и ту же информацию слушаешь, что-то слышишь, как будто бы в первый раз. Вот. А для тех, кто будет э, слушать первый раз, естественно, это будет для вас э, новое Света всех в офисе угощает, молодец. Итак, wellness как инструмент для бизнеса, да, вообще, смотрите, вы сейчас на экране видите ну, практически, можно сказать, всю линейку продуктов Wellness, да, и ну, кроме витаминов, да, здесь нет детских витаминов и омеги. Ассортимент, можно сказать, такой не очень широкий, да но он достаточно себя оправдывает, то есть он достаточно полноценный, его хватает на все случаи жизни, можно так сказать. Так, буквально сейчас полсекунды, я порточку То есть ассортимент представлен белковыми коктейлями и супами, белковыми батончиками и комплексом витаминов женские, мужские для взрослых до да, от 14 лет и еще есть детские витаминки вот такие вот детская омега и внутри комплекс для волос и ногтей то есть это уже ситуационные можно сказать, продукты которые нужно применять курсами а то что вы сейчас видите на экране то можно употреблять вообще круглогодично и всю жизнь без перерывов как бы там у нас не складывались стереотипы да что Витамины нужно употреблять курсами, там, например, зимой, осенью, да, когда витаминоз. На самом деле зависит от того, какие витамины вы употребляете, да, синтетические или натуральные. Те, которые накапливаются в организме, или те, которые уводятся из организма, те, которые вы должны получать из пищи, да, и не дополучаете, и имеете возможность вот из этих коробочек, из этих упаковочек, да, дополучать. То есть нужно вот эту разницу понимать, да я маленько забегаю вперед именно уже говоря про витамины да но сначала хочу начать с наверное самого главного это почему вообще стоит доверять этим продуктам потому что когда первый раз сталкиваешься да я вот когда сама первый раз услышала что у нас будут витамины и коктейли да тогда еще не было супов для меня это был такой ну, непонятно вообще зачем для чего? Ну, витамины понятно, да? Вроде бы, как бы мне казалось, ну, да, мы не так правильно питаемся, мы живем в такое время, что продукты не того качества, какого они должны быть, да, еще в процессе обработки, когда мы готовим пищу, часть витаминов теряется, я это понимала. Но я не понимала, для чего вообще нужны коктейль, например, да? Я думала, что это средство для похудения, мне как бы худеть некуда было, и поэтому... Я вообще не понимала, что это, что это такое. И вообще, при чем тут витамины и Арифлейм, да? <соценно> коктейль коктейли, и Арифлейм. То есть, всегда была косметика, а тут возьмите, получите, употребляйте, да? Вот, возможно, у кого-то из вас тоже такое же мнение. И поэтому, почему вот стоит все-таки присмотреться к этой продукции, и почему не нужно бояться ее пробовать? Ну, бояться громко сказано, да, конечно, здесь. У каждого продукта Wellness, абсолютно у каждого продукта Wellness есть вот эти стандарты качества, которые вы сейчас видите на экране. Я понимаю, что для вас, ну, обычного человека, да, который там, может первый раз это видит, это ни о чем не говорит, потому что значков очень много, и что они там обозначают, никто из вас, скорее всего, не понимает. Да? Ну, там примерно догадываетесь, что рекомендована, там ассоциация диетологов, понятно. да а что значит эти все? Отойдите от двери, вы меня отвлекаете так сильно. Стоят там помощники. А что означает вообще вот эти все значки? Они, ну, как бы понятия не имеют, да, особо. А, и по сути, как бы обычному пользователю, обычному покупателю, когда вы покупаете в аптеке, например, витаминов, вы на это, в принципе, не смотрите, да? Но когда вы покупаете через каталог, вы начинаете задумываться, да, потому что это какой-то непривычный способ покупки этих продуктов. И вот здесь очень важно понимать, что, вот я сейчас скажу такую вещь, да, вы ее запомните просто, ну, навсегда, да, что если вы покупаете любой продукт, будь то шампунь или витамины, да, а через компании прямых продаж такие как oriflame да и другие компании вы всегда сто процентов защищены от подделок если эта компания которую вы покупаете она состоит в ассоциации прямых продаж да а, то есть эта ассоциация гарантирует как раз таки сто гарантию качества продукта который вы покупаете а, нежели вы купите например шампунь в магазине в обычном да? Никто вам там не даст гарантию качества, никто вам там не предоставит никаких накладных, откуда приехал этот шампунь, да, потому что этого просто не делается. Никто никогда не спрашивает покупателя, да, у продавца, покажите мне накладную, кто привез вам этот шампунь, например, да. Не бывает такого. Поэтому никто никакой гарантии не дает, что действительно продукт поступил не из левого склада, а именно от производителя, да. То же самое в аптеках, когда вы приходите в аптеку покупать, дай бог витамины, да, они а лекарства, вы тоже никогда не спрашиваете, дайте мне сертификат, дайте мне гарантию качества, да, что эти витамины действительно, они качественные. И никто вам их не даст, даже если вы потребуете, если вы попросите, <laughs> потому что их попросту нет. И а, сейчас а, аптека это тот же самый розничный магазин. и если вы как бы считаете, что безопаснее покупать в аптеке, то вы просто глубоко-глубоко ну, ошибаетесь. Потому что, во-первых, и накрутки, да, очень большие, до 500% в аптеках накрутки, вы представьте, 500%. Вот просто вот вдумайтесь в эту цифру, 500% накрутка. Даже в магазинах такого нет. Сколько же тогда стоит, да, этот то или иное лекарство, или, тот или иной, те или иные витамины, на самом деле, которую вы покупаете. Вот, поэтому а, то, что а, компании прямых продаж дают стопроцентную гарантию качества, что действительно вы покупаете продукт, который произвела компания, у которой вы его покупаете, да, в данном случае компания Reflame, и что действительно этот продукт приехал со склада фирмы, да, а не откуда-то там подпольное какое-то производство, вот Вы можете всегда быть уверены, что вы покупаете действительно качественный продукт. А вот эти вот стандарты качества, это уже, естественно, компания какие-то проходит сертификации, получает стандарты добровольно, какие-то уже ну, не принудительно, да, а обязательно. Не понимаю, когда покупать косметику, все по 39%. Я даже не слышала, что такие есть. Это как все по одной цене, что ли? Я даже не слышала, что такие бывают. Но это вообще ужас, конечно. Ужас. Я такого еще не слышала. Я знаю, что есть магазины такие, там все по 40 рублей еще, поскольку там на аптеке такие еще не видят. Это просто ужас. Я представляю, что там продается. Но давайте не будем о плохом. Вот. Но раз я остановилась на стандартах до да, качества то я хочу выделить я всегда говорю именно про один вы можете изучить все эти а, значки в интернете да просто вбиваете смотрите что они означают но стоит изучить просто даже вот один второй а, по списку здесь GMP, черненький такой да и можно уже так, остальные не изучать даже потому что GMP это самый строгий в мире в мире, просто вдумайтесь, да, стандарт качества, который дается на э, фармацевтическую продукцию, на ее на все этапы ее производства. Ужас, такие страсти пишите здесь, я прям, и первый раз такое слышу про 39 рублей и так далее, то все. Э, самый строгий в мире стандарт качества, да, то есть он контролирует абсолютно все этапы производства. Вот даже просто найдите в интернете, да, хотя вот на нашем русскоязычном пространстве очень мало в интернете написано информации есть о стандарте GMP. Почему? Потому что у нас очень мало заводов работают по этому стандарту. Всего два или три производства в России у нас сертифицированы по этому стандарту. Представляете, сколько у нас всего производства в России? Это сотни, тысячи, а всего два или три из них. Я почему говорю два или три? Потому что точно знаю, что два. А третий должны были дать этот стандарт, но не знаю, дали или нет. Не отслеживала, как-то я это. Вот. А в Европе практически каждый завод он работает по стандарту качества GMP. А наши продукты, у нас они производятся в Германии и в Швеции и, соответственно, под этими стандартами. Ну, много говорить не буду про это. Давайте поедем дальше, да? Сегодня тема у нас все-таки это wellness как инструмент для бизнеса. То есть сейчас вы все замечаете, уже не первый год идет такая тенденция, как здоровый образ жизни. Да? Все начинают заниматься спортом не только ближе к лету, а круглый год стараются это делать. Да? Стараются следить своим питанием, появляется очень много салонов красоты, спа-салонов, фитнес-клубов, фитнес да? фитнес-групп. То есть вот это все сейчас очень сильно хорошо, классно развивается. И поэтому продукты Wellness, они отлично вписываются вот в нынешний образ жизни людей, которые стремятся быть здоровыми и не, не сидеть потом в старости, да, и жалеть о том, как они прожили свою жизнь, да, что они становятся такими немощными. Сейчас, наоборот, люди ближе к 40 они уже такие бодренькие, да, потому что занимаются собой, своим а, здоровьем. Давайте буквально вот несколько слов а, уделим каждому продукту. Вообще, а, хочу дать вам понимание, что такое wellness вообще-то, Reflame, да. То есть, чем представлены, какими продуктами, да. Первый – это коктейли, называется они Natural Balance. А, и... Ошибочное мнение о них, вот как у меня раньше было, да, это то, что как будто бы они там только для тех, кто хочет похудеть. Вот. Есть такое? Нет? Поставьте плюсики, кто так думал раньше, может быть, кто так считал. У меня, да, было именно такое мнение, я не понимала, для чего они мне вообще нужны. Потому что я не понимала, из чего они состоят, и какую функцию они в себе несут вообще. Я вообще не понимала, в принципе, как нужно питаться. Да? Раньше мы об этом как-то не задумывались. У нас в холодильнике, состав холодильника, был совершенно раньше другой в нашей семьи, нежели сейчас. Вот. И с помощью именно продуктов Wellness у нас полностью поменялось питание. То есть у нас ушли вредные продукты из нашего питания. Сосиски, колбаса, я уже даже смотреть на них не могу. Хотя раньше у нас сосиски, я помню, были вообще в любом виде. То есть на завтрак, обед и ужин я могла их спокойно съесть. И сырые, и жареные, и вареные, и с яичницы и там бутерброд положить. То есть нормально это было. И каких сосис не сосиски в тесте а хот-доги я помню мы кушали когда в школе учились бегали там в магазин на перемене ну в общем это как-то все считалось нормальным мы как-то не задумывались о том как мы питаемся и вот коктейли вы да они это не просто какой-то вот волшебный порошок да это продукты с очень высокой полезной ценностью, то есть, я не знаю, как это даже описать, это правильно говорить, да, метаболические корректоры. И вот это их описание метаболический корректор, оно очень много, вообще многом говорит. То есть, если вдуматься, что это такое, да, метаболизм – это обмен веществ, а метаболический корректор – это значит корректирует обмен веществ, а от обмена веществ у человека очень много, что зависит, да. Это и это вообще полностью, в принципе, его самочувствие. Если нарушен обмен веществ у человека, то, во-первых, он себя чувствует. Не особо знаете, да, как хорошо. Он выглядит, обычно это лишний вес, да, выглядит не очень хорошо тоже. Вот, то есть полностью нарушается вообще баланс в организме, Человек человек нездоров, когда у него нарушен обмен веществ. Да, и похудеть не может, правильно, а спишь тоже. Поэтому важно понимать, да, что коктейли wellness это не просто какие-то порошочки, которые, как некоторые думают, выпил и чувство голода исчезает, ты как будто бы не хочешь есть, ты как будто таким образом обманываешь свой организм, что ты таким образом худеешь. Да? То есть многие вот также воспринимают различные коктейли. Нет, это не то. Если вы так думаете, это не то. Это именно продукты, которые помогают скорректировать питание. Каким образом они это делают, я вам сейчас просто покажу их состав, из чего они состоят, да, и вы поймете, почему так происходит, за чего это происходит вообще. А я сразу здесь просто указала для понимания стоимости, да, это 2056 рублей по нашей цене дистрибьюторской, и одна порция выходит от 73 до 98 рублей. 73 рубля – это по подписке Wellness Life. Самая выгодная подписка, я о ней скажу чуть позже. И 98 рублей – это если вы просто покупаете одну коробочку, и в этой коробочке 21 порция. Вот одна порция вам выходит 98. То есть 2056 разделите на 21, получается 98. Понятно, да? Дальше. Теперь вот почему, да, это называется метаболический корректор. Посмотрим на его состав. Из чего состоит а, сухая смесь, да, называется сухая смесь для коктейлей Natural Balance. Три вида белка. Вот здесь, ну, для обычного человека, да, вот я раньше тоже об этом не знала, что есть другие компании тоже, которые производят белковые коктейли. Это как бы ни о чем не говорит, да, три вида белка. Причем три натуральных источника белка: белок горошка, зеленого, белок молока, белок яиц. Все три белка натуральных. Но мало кто знает, что это единственный пока на сегодняшний день коктейль из тех компаний, которые выпускают белковые коктейли, который состоит именно из трех натуральных источников белка. То есть есть компании, которые выпускают. Двухбелковые коктейли. Есть компания, выпускает однобелковый, есть трехбелковый, но один или два из них не натурального из происхождения, да. А здесь все три белка, они идут из натурального сырья. Ну, горошек, знаете, да, что это мясо вегетарианцы по-другому называют. То есть очень высокая питательная ценность у него. Молоко это, ну, грудное, как если взять грудное молоко, да, это первое пищи ребенка, да, который он получает. То есть очень высокая питательная ценность. Яйца. Здесь используются яйца, которые несут куры, сидящие на специальной диете, которая богата омега-3-омега-6 жирными кислотами. Вот можете верить, можете нет, но курочки, которые несут яйца для нашего коктейля, они питаются такой едой, которая богата омега-3-омега-6. Вот у нас даже был такой случай. Несколько каталогов. А, у нас не было поставки коктейлей. Это было, наверное, лет, может быть, я не помню, 5-6 назад а, у нас где два каталога, наверное, не было коктейля из того, что не пропустили, а, проверки проходят же постоянно, да, не пропустили по составу, заявленному вот именно курочки не докушали омега-3, омега-6. В этом белке яичном, да, в коктейле было недостаточно содержания омега-3, омега-6. И вот э, была у нас такая задержка продукции вы Представляете, да, вот для нас, для россиян это кажется, какой-то абсурд. Но на самом деле вот так вот очень все строго проверяется. А, и дальше по составу, да, то есть три вида белка, и дальше идет клетчатка в виде яблока, шиповника и сахарной свеклы, которая является источником эм, инулина, да? это, ну опять же клетчатка, да, то есть то же самое говорю, масло, масляное, господи. И хотела вот что сказать, я сбилась маленько, извиняюсь. То есть все вот эти вот источники клетчатки являются растительными да и э, натуральными и не повы... здесь еще содержится сукралоза подсластитель до да, который 600 раз слаще сахара которая 600 раз слаще сахара и за счет этого ее требуется очень небольшое количество чтобы сделать наш коктейль чуть-чуть сладковатым да потому что а, вот кто пробовал протеиновый комплекс наш, да? А, это коктейль без вкуса, да, наш? <laughs> То есть изначально наш коктейль он был безвкусным, он вообще не создавался для компании Reflame. Это не коммерческий продукт. И то, что он у нас вообще сейчас есть в компании, мы его можем так вот легко и просто заказывать, да? Это большая удача вообще для компании. А, если время будет, сегодня расскажу, да, попозже, как это все появилось. Но вообще это был изначально некоммерческий продукт, и создан он был для людей, которые не могли самостоятельно кушать, готовились к операции по пересадке внутренних органов, таких как сердце и легкие, и им нужно было полноценное питание, этим людям. И поэтому был создан этот вот продукт, в течение 8 лет он исследовался, он должен был быть жидким, потому что эти люди, которые ждут пересадки, они не могут самостоятельно кушать, да? И он должен был питать ослабленный организм этих людей вот так появился наш коктейль по сути я вам в принципе рассказала да а, и я говорила про сукролозу да то есть это подсластитель который в 600 раз слаще сахара уже как бы по просьбе компании его добавили потому что она ну, э, безвкусный коктейль сложно <laughs> пить да? а, и также для нас добавили подсластители это ой, э, да, подсластитель сукролоза, и добавили вкусы клубника, ваниль и шоколад, чтобы не надоедал один и тот же вкус. Да? И, кстати, этот подсластитель он официально разреш, разрешен беременным и диабетикам. Поэтому коктейль при употреблении коктейля он не повышает уровень сахара в крови, и его можно диабетикам. Вот, посмотрите его состав, да, то есть очень простой состав. По сути, да, а вот мы то, что с вами кушаем вообще в нашей жизни, а, покупайте, например, колбасу в магазине. Вы когда-нибудь читали состав этой колбасы? Там ингредиентов ну, просто вот знаете, читай, зачитайся. Покупайте в магазине майонез или соус или я не знаю там какие-нибудь сухарики да те же обычные сухарики да кто например пиво пьет покупает сухарики или чипсы ну что такое сухарики это высушенный хлеб но почитай состав и там э, ингредиентов 10 на там специи э, какие-то консерванты чтобы не портились да то есть мы с вами вообще кушаем сейчас непонятно что состав такой настолько сложный что вот, не знаю, как бы грубо маленько скажу, да, сейчас, но а, трупы не разлагаются сейчас. Вот а, кладбища старые вскрывают, да, места не хватает людей, где хоронить. А, и скрывают старые, как их называют, господи, могилы, а люди, как вот мумии, лежат, они не разлагаются. Потому что то, что мы кушаем с вами, оно настолько. Много содержит консервантов, что мы как бы с вами, получается, консервируемся изнутри. Вот, аж как бы ну, страшно становится. Поэтому вот посмотрите на состав этого продукта. Он простой и он очень легко усваивается по этому организму. Понимаете, почему этот продукт называется метаболический корректор? Чем проще еду вы кушаете, тем здоровее человек. Да? чем меньше вы обрабатываете еду, да, чем больше, например, сырых овощей, фруктов вы кушаете, тем вы здоровее. Я не говорю вам сейчас на сыроедение переходить, дай и кушать только сырые овощи и фрукты, но чем больше употребляете продук простых продуктов пищу, тем здоровее ваш организм. Этот продукт, он полностью вот этому принципу соответствует, да? простой состав, то есть ничего сложного больше добавок никаких нет почитайте да просто состав когда только появился этот продукт я давала почитать состав э, знакомым медикам да и они говорили вот практически все как один говорили что если вы вот то что написано правда потому что такого аналога они еще пока не видели и никогда состава такого не читали да если то, что написано на правду, то это вообще очень классный продукт. То есть организм он, организм, он действительно нужен. То есть здесь содержится то, что действительно нужен организму. Мы с вами вообще по сути состоим из белка. Вот наши волосы, ногти, кожи, наши органы, да, внутренние, наши внутренние системы. Это все связь белковых молекул. Когда не хватает белка, мы с вами... Сначала у нас организм изнутри это забирает, да, у нас волосы начинают портиться, кожа становится хуже, да, выглядеть, то есть сигнализирует да, организм вот так вот. Потом это все внутри ломается, да и мы начинаем болеть. Вот. А почему опять же это все происходит? Да, я уже об этом говорила, потому что подумайте, что мы сейчас с вами кушаем. Мы покупаем кучу консервантов, да, сложные продукты. И даем организму не то, что нужно клеткам, из чего мы с вами состоим, да, из белка по сути, а даем то, что хочет наш мозг. Мы как с вами ходим в магазин или в кафе, например. В магазин идем, мы покупаем то, что вкусно пахнет то, что красиво лежит, да. Если еще голодные зашли в магазин, так это вообще пиши пропало. Как мы заходим в ресторан, да, в кафе, опять же, там вкусно пахнет, мы быстрее-быстрее по меню, если голодные зашли, набрали себе всего, объелись, да, опять же, то, что наши глаза хотят, то, что вкусно запахло. Но не то, что полезно. Вот, например, салат из овощей, он не пахнет, ну, практически, да, он не дает таких запахов, как жареной курицы например, да, жареное мясо. Вот, но мы это меньше употребляем, согласитесь. Ну, те, кто задумываются о питании уже, они, вы, конечно, как бы употребляете, вы стараетесь это делать, да. А по сути, большинство людей они питаются вот так, вот, что вкусно пахнет, что красиво лежит. И Поэтому мы организму даем не то, что нужно клеткам, из чего мы состоим, а то, что мозг наш хочет, чтобы удовлетворить его потребности. И вот этот продукт, почему он называется метаболический корректор, да, он когда вы начинаете его употреблять, вот у меня так лично было у нашей семьи, да, постепенно, вот каждый день мы просто начали употреблять этот продукт, да, постепенно. Организм стал насыщаться качественным белком. То есть каждый день мы употребляли по порции, когда по, по две было, да, порции коктейлей. То есть одна порция, это 150 грамм ну, в жидком виде получается. Вы просто смешиваете с водой, можно с молоком. В одной порции 8 грамм белка. Ну, грубо говоря, 8 грамм белка, да. 6 грамм углеводов и полтора грамма жиров. То есть углеводы здесь медленные. Ну, для кого-то это может быть ничего не говорит. Медленные это когда у вас уровень сахара в крови не повышается. Он остается стабильным, и вы не чувствуете. Вот бывает, да, покушаете плотно в обед. Говорят, после сытного обеда полагается поспать. Да, и вот это значит, что вы покушали. Пищу, которая поднимает уровень сахара в крови и вы после обеда хотите ну, чувствуете себя таким объевшимся и уставшим хотите поспать это продукты которые э, содержат простые углеводы а сложные углеводы это как раз которые не вызывают этого скачка сахара в крови и вы себя чувствуете энергичным, то есть не как после энергетика, Red Bull там или адреналин, да, продаются же вот эти вот, а нормальная энергия, то есть у вас концентрация внимания остается на одном и том же уровне. И вот когда мы стали употреблять Well у нас каждый день коктейль, да, где-то примерно через ну, чуть больше, чем полгода. У нас начал меняться состав холодильника мы стали по-другому ходить в магазин <laughs> то есть во первых мы перестали ходить на голодный желудок в магазин потому что мы тогда еще работали в офисе и мы ходили в магазин после рабочего дня в офисе голодные ну, перед домом, да, заходишь и покупаешь. Опять же, я помню, как вот сейчас там была курица, гриль всегда пахло, мы ее покупали, да, мы приходили, объедались, потом говорили, Господи, зачем мы столько съели? Ну, колбаса это частый гость у нас был в холодильнике. В общем, всякую ерунду. И вот где-то спустя чуть больше, чем полгода, мы стали организм просто насытился белками, да, то чему ему нужно, и мы уже начали думать не мозгом, а не то, что думать не мозгом, до да, покупать не то, что хочет наш мозг, не, не, не запахи, да, мы стали покупать в магазине, а думать стали, что покупать, а нужна ли мне эту курица гриль, или я могу купить свежую курицу и, например, сварить ее, да, там или запечь сама. Вы же не знаете, как, что, сколько специй там. Ну, вообще, какую курицу на гриль пускают? Догадывайтесь, наверное, да, уже ту, которая подходит срок годности или прошел уже срок годности. Ее обмазывают кучей специй, ставят на гриль, чтобы запаха не было, да, и потом продают вот так вот, с красивой румяной корочкой. Вот, поэтому э, мы уже стали головой думать, да, то есть покупаем то, что надо, покупаем. Стали, естественно, уже интересоваться питанием, потому что и компания тоже тогда стала проводить лекции по питанию, уделять этому большое внимание, да, и мы уже стали понимать, что действительно нужно кушать, а что нет. И организм сам стал подсказывать, то есть перестали кушать сладкое, если раньше у нас уходили вот такие вот мешки, мне на на полнедели не хватало мешка вот такого сладости, то есть это были печеньки, покрытые глазурью, внутри вот эти орешки, помните, да, с, с вареной сгущенкой, такие вот мешки у меня уходили буквально там полнедели-недели хватало. Вот. И это все постепенно просто ушло. Мы сами не заметили, как это произошло. То есть мы не специально отказались, да, что все, я не буду есть это, да а просто организм перестал требовать мы перестали это покупать понимаете то есть это такой плавный переход вот именно это играет роль здесь то что этот продукт является метаболическим корректным скорректирует обмен веществ корректирует ваши вкусовые привычки то что вы любите кушать да то что ваши клетки действительно хотят получать да то что им нужно получить они начинают это требовать не то что ваш мозг да опять же запахи и то что красиво лежит а именно то что нужно клеточкам, потому что для того чтобы быть здоровым нужно клетки питать именно тем из чего они состоят да а не тем что красиво приготовили по стоимости смотрите вот один одна порция коктейля по подписке это то же самое что перекусить например двумя сиськами в тесте да, как мы раньше это делали только, ну, понимаете сами, да, что сосиска в тесте, это, ну, не так уж полезно, если она, например, жареная, да, да и сосиски какое то мяса нет никакого, господи, сами знаете, не мне вам говорить об этом. И а, здесь именно коктейль выступает как перекус, то есть не как замена обеда или ужина, например, да, потому что некоторые сейчас начнут думать, что я буду коктейль пить, да, буду ничего не есть и буду худеть, из-за то этого, нет. Коктейль работает именно над вашими вкусовыми привычками, чтобы вы поменяли питание, понимаете? Для того, чтобы вы выпили, и у вас какой-то блок, какой блок, там, блокатор, да, аппетита. Это нет, это не как блокатор аппетита, как вот продают там в магазине всякую ерунду. Выпей, якобы, там, не захочешь потом кушать, да? Но это же ненормально, когда ты что-то выпил, и тебе не хочется кушать. Здесь ты съел именно белок, 8 грамм белка. Вот посчитайте, 8 грамм белка – это больше, чем 1 десятая от суточной нормы, которую должен потреблять человек. Вообще, если вы, например, pesите, там 60 килограмм, вам нужно 60 грамм белка в день получать. То есть с пищей. Вы ее получать можете например, из мяса, из творога, из яиц, из бобовых, да, то есть где содержится у нас белок. Но часто мы в день столько не съедаем просто. Это надо сколько мяса съесть, да, сколько нужно гороха, например, съесть, сколько нужно яиц съесть, да, чтобы получить 60 грамм белка. Вот одна порция коктейля – это уже 8 грамм белка, две порции коктейля – это уже 16 грамм белка, да, это уже какая-то часть суточная нормы. То есть, понимаете, в чем еще до да, суть этого продукта не только коктейль суп тоже содержит тоже по составу они похожи да то есть там тоже столько же грамма белка она ну, об этом позже скажу но вы просто имейте в виду заранее об этом то есть это именно возможность восполнить недостаток дефицит белка в вашем организме мало кто задумывается о том что вот, действительно, организму нужно в сутки столько-то грамм белка. Да, Кто-то весит 50 килограмм, вам надо 50 грамм белка, ну, в среднем. Кто-то весит 70 килограмм, вам нужно 70 грамм белка в день. Если это нормальный ваш вес, да если вы рост метр пятьдесят и весите 70 килограмм, вы понимаете, что это ненормальный ваш вес, да? на нормальный вес нужно рассчитывать грамм, граммы белка любовь спрашивает подростку сколько можно раз пить такой коктейль тут вообще ограничений нет. то есть вы поймите что это обычный продукт здоровый по составу он состоит вот из чего то есть сколько подросток в день может съесть горошку, сколько выпить молока сколько яиц, да сколько может яблок съесть то есть вот состав поэтому если подросток хочет две порции пусть 2 выпит хочет 4 порции пусть 4 порции выпит проводились исследования до да? подряд давали 8 порций коктейля ну, испытуемому человеку и только после 8 порции выпитый подряд чуть-чуть повышался сахар в крови но Подряд 8 порций, ну, вы просто не выпить это невозможно. Это очень сытный продукт. Поэтому 8 порций это я не знаю, это выпит ну, 200 килограммовый наверное, человек только. Очень-очень голодный при этом. Вот. Поэтому если ребенок, ну, подросток, хочет в течение дня, одну, две, три, пять порций в день, ну, это, здесь нет ограничений, понимаете? Это обычный продукт. Вот. Иногда конфетки на столе лежат, да, дома у вас, или печеньки. И у вас вот этот подросток ходит, и время от времени их вот так вот живем, да. А что там в этих печеньках, что там в этих конфетках? Сахар, да и только, да, ничего полезного. Вот. Или ходит он там, пошел куда-то, например, со школы идет, купил там. Он же еще пока не понимает, что нужно кушать, что такое правильное питание, что такое неправильное, это же от родителей все идет, да, ведь... И вот он найдется в школу, например, купил хот-дог, как я раньше. Купила хот-дог, да, съела. Потом пошли с девчонками гулять, купили чипсы, идем перекусываем, да, купили семечки, купили шоколадку. Вот так вот в течение дня ходишь и всякую ерунду съедаешь. А это, пожалуйста, объясните ему ну, просто, что хочешь, вот тебе полезная штука. Особенно если подросток еще занимается спортом, да, то это вообще будет супер, потому что его можно употреблять и перед тренировкой, и во время, и после тренировки для закрепления мышечной массы. О, ребят, я много говорю, да, еще много всего сказать. Я... Давайте что-то буду пропускать сейчас. Я уже говорила, что 8 лет исследовались эти продукты, да, создан этот продукт был для людей, которые ждали операции, перестатки внутренних органов, я уже говорила, да, вот здесь вы видите на этом слайде в белом халате, это стикстен, это врач-кардиохирург, который как раз является создателем формулы коктейля, он действующий хирург, который как раз делает эти перестатки внутренних органов, да. и в малиновом пиджачке рядышком это королева Швеции Сильвия, она была на… Ну, ознакомилась получается с результатами исследований когда коктейль уже все был окончательно исследован были готовы результаты да она была в гелесе в швеции грез это клиника которая работает с текстена его команда вот она ознакомилась с результатами королевская семья тоже употребляет наш коктейль так что это королевский напиток на самом деле ну, здесь вот это резюме стикстена можно найти в интернете давайте я сейчас получу потому что уже много времени да если у него очень много за что его можно за что я его уважаю да? за что я горжусь что этот человек действительно создал наш коктейль да просто хочу сказать что наш коктейль стоит на одном уровне с такими его же открытиями стикстена, как аппарат по пересадке донорского легкого и как аппарат, по, который делает непрямой массаж сердца. То есть людям, которые перенесли инфаркт, да, этот аппарат он делает непрямой массаж сердца. Но есть каждый каждой скорой помощи в Европе. Это изобретение стикстена. И наш коктейль, он стоит вот просто на одной полочке с этими изобретениями. Понимаете, на каком уровне находится этот продукт вообще. Может быть, вот эта вот женщина вам знакома. Это только Николай Ангригорян, научный сотрудник питания РАМ, научно исследовательский, институт, исследовательский института питания Российской Академии Медицинских наук, лечит людей от ожирения. Ее часто показывают на втором канале в программе о самом главном, выступает в качестве эксперта. Лечит людей от ожирения, сказала, да. И вот именно ей, в ее отделении, компания Reflame отдала наши коктейли на добровольное исследование. То есть это было не обязательно, но компания отдала этого кстати компания была первой компании среди всех которая так поступила и там исследовали наши коктейли на их пациентах то есть у них люди лечат от ожирения группу разделили точнее, людей разделили на две группы Одна у них удела по их простому обычному питанию да у них там на принципах правильное питание все основано а вторую группу просто добавили в рацион коктейль и вот что они на две недели какие результаты получились по сути Снижение веса такое же было в процентном соотношении одинакового обеих групп но вторая группа, которая употребляла коктейль в рационе, да, она просто была спокойная. То есть, вот представьте, люди 150 200 килограмм они привыкли очень много кушать, да. И тут их привозят в клинику и сажают на правильное питание. У них стресс, у них вообще шок, да. Ну, не то, что они об этом не знали, да, их там принудительно привезли. Нет. Но для организма это шок, что они начинают мало кушать и какую-то еду, которую они не наедают. Они привыкли к гамбурге, они привыкли жареные, они привыкли к много, да, а тут им дают салатики, легкие блюда и так далее. <laughs> у них просто напросто, напросто начинается депрессия, и они постоянно что-то вот, прячут, какие-то заначки. Вот. А со второй группы, которая была с коктейлем, то есть коктейль давали всегда, когда у них было, ну, возникало чувство голода всегда, когда хотелось сладкого, и, ну, когда вот три сучка такая была, что уже все стрит, надо охота кушать, короче. Вот, и вот как раз коктейль давали такие моменты, и все у них устаканивалось. То есть э, чувство голода уходило, насыщение приходило, да, э, и чувство они себя хорошо, спокойно. То есть это самое главное, что, э, в принципе, э, э, Ольга Николаевна Григорьевна сейчас очень... Естественно, сотрудничать с компанией Риппэм, она постоянно проводит лекции по питанию по поиску компании, да, в крупные города приезжают очень часто. Вот. И это, конечно, для них стало очень большим подспорьем. Они делали большую закупку коктейлей после этого исследования для своей клиники, потому что, действительно, это для них, для их клиники стало большим подспорьем. По поводу супов я уже маленечко говорила вам, да, что коктейль ой, суп это тоже белковый продукт. Это тоже по сути, по стоимости выходит, как две сосиски в тесте. да? Только это уже э, замена, э, полноценная замена обеда или ужина. Но только нужно добавить к тарелочке супа салатик. Салатик не оливье или мимозу, там или селедочку под шубой. Да? А салатик из свежих овощей. То есть огурчики, помидорочки, перчик. Может быть, что-то одно, может быть, на огурчики просто добавить, да. А, то есть клетчатки добавить, понимаете, да? По стоимости то же самое, что и коктейль. А, разница между коктейлем и супом в том, что коктейль это сладкое и холодное. Сладкий и холодный напиток, и это перекус. А суп это горячее, ну не сладкое, соответственно, да, обычно как еда. И замена обычного приема пищи, то есть это уже не перекус, это уже замена полноценная замена еды. Два вкуса здесь спаржа, спаржа, он такой имеет мягкий сливочный вкус, а второй это томаты базилик, он такой более соленый, он более привычный, можно так сказать даже вот нашему человеку. И еще из линейки у нас, да, это витаминки волна что такое волна то есть можно покупать по отдельности витамины, да, витамины, не гостоксантин а можно покупать вот так вот коробочки которая будет вот такая вот 21 упаковочка это комплекс так во-первых выгоднее по деньгам да, а, потому что на такие коробочки есть подписки на пеки именно а, в которых вы экономите от 25 до 30 процентов а, и это полезнее для вашего организма. То есть вы получаете все, что ему необходимо в сутки. Вот это вот все выводится у вас из организма каждый день, точно так же, как выводится ваша вся еда, которую вы съели за этот день. Сами понимаете, через какое место. Вот. То есть это те витамины, которые не накапливаются в организме. Они водорастворимые. Они каждый день выводятся из организма. И их можно употреблять круглогодично без перерывов, хотя на упаковке написано, там как это пишется, короче, употреблять надо написано три месяца, а потом сделать перерыв. На самом деле это по нашему российскому законодательству обязаны так написать на коробке, понятно? А вообще если состав посмотреть, да, натуральный состав, то есть Витамины, водорастворимые имена, они выводятся каждый день из организма, они не накапливаются, чтобы делать перерыв. Вы же не делаете перерыв в приемах пищи. Я имею в виду, вы не кушаете, три месяца кушаете, а потом месяц не кушаете. Да Ведь вот то, что содержится в витаминах в этих да, пакетиках, это то, что вы, по сути, должны были получить с той едой, которую вы приготовили себе и положили в тарелку и съели. но в процессе приготовления пищи часть витаминов теряется. Почвы, в которых выращиваются те или иные продукты, да, они истощены. Мы их еще удобряем непонятно чем, а мы кушаем продукты непонятного производства. Но не хочу вас пугать, да, но вы должны понимать, сейчас вот в каком веке мы живем, да, и что мы кушаем, покупаем в магазине, да, вы понимаете, что в этих продуктах витаминов, но ну, явно не хватает. Поэтому вот эта коробочка – это то, что необходимо, то, что должно было поступить вашу тарелку, но не поступила по тем или иным причинам, понятно? По стоимости это также практически стоит как коктейль, тоже по подписке от 73 рублей 97 рублей выходит одна упаковочка, ну, как я вам сейчас показывала, да? Это если вы просто берете одну коробочку и делите на 21 день. По стоимости как стакан кофе. Если вы любитель кофе, вот сейчас модно кофе с собой, да? Также и стоит. 100 рублей стоит чашка кофе. Но я не знаю, как у вас у нас так. Вот в маленьком городе у нас стоит так. А в больших городах-то, наверное, 150 рублей стоит. Поэтому выбирайте, да, кофе попить или витаминки. И детская серия. А, у нас сейчас дефицит. У нас на складе нет витаминов детских. Вот у меня уже ребенка заканчивается, мне надо уже покупать, а их нет на складе. Опять же, вот сравниваем, да, дают детям киндер-сюрпризы, конфетки-шоколадки, чипсы-сухарики и так далее. Если посчитать, один киндер-сюрприз стоит сейчас 70 рублей, да, я вот посмотрела в магазине специально. А если в сутки посчитать витаминка плюс... Ложечка Омеги, это как раз выходит те же самые 70 рублей. Вот я написала: здесь расписала, да, что омега выходит от 36 рублей по подписке до 48 рублей, а если без подписки. Но по факту еще дешевле, потому что вот тоже она как бы рассчитана на 21 день, но я не знаю, какие ложки должны быть, да, там по маленькой ложке даешь. Но у нас, например, я как-то сама даже пила вот эту омегу детскую, да когда кормила вроде. Uh, у меня этой омеги хватало на два месяца, то есть больше, чем на 21 день, поэтому дешевле получается. Хочу подвести итог, да, для чего нужен вообще Wellness. Uh, это вот моя полочка такая <laughs> небольшая полочка Wellness. То есть, зачем он нужен? да То есть, по сути, каждый продукт Wellness коктейли супы витамины они работают именно на клеточном уровне Я надеюсь что я сегодня до вас это донесла что нужно давать организму то что из чего он состоит из чего мы состоим наши клеточки на да, то что им нужно а не то что вы хотите когда в магазин заходите да. вот Настя пишет что одной баночки на трое детей хватает ну вот видите еще одно подтверждение да а если у вас клетки здоровые то у вас организм, соответственно, здоров в целом. Корректируется питание, да, я уже сказала таким образом. То есть постепенно вы просто перестаете кушать вредные. Стабилизируется уровень сахара в крови, то есть не повышается уровень сахара в крови, можно диабетиком Да, и таким образом, когда у вас постоянно стабильный уровень сахара в крови, у вас сохраняется концентрация внимания, что очень важно, когда вы, например, работаете умственно, да, у вас такая работа связана с этим это здоровая энергия да, что очень важно чтобы в течение дня быть в тонусе коррекции веса происходит там есть система снижения веса специально для тех кого интересует именно коррекция веса с помощью этих продуктов это система она разработана специально диетологами тракциологами то есть есть система питания по которой нужно идти она очень простая она позволяет со временем просто перейти на правильное питание если вы перестанете потом какой-то причине кушать коктейли или супы ничего с вами не случится вы не раздуетесь обратно как вот обычно бывает до да, после диет выдержали диету и потом слезли с нее и потом опять заново набрали нет здесь такого не случится даже если вот часто спрашивают, а что есть я потом не буду кушать да, коктейли или супы да пожалуйста где можно узнать про систему питания а, есть вот такая вот а, книжечка, книга красоты. Обычно здесь распишется, Сейчас посмотрю, вот именно в этой книге красоты есть или нет. А вообще, а, вот любой спонсор, <laughs> любой спонсор, да, он вам а, прям распишет ее. И есть в интернете, а, на сайте, на нашем... В разделе велл нас там есть эта система питания вот в этой книге красоты нету потому что ее по в той книге печатали и есть еще так вот такой вот дневник он приходит а, вместе с подпиской в Life. его можно найти отдельно код 514 868 там стоит копейки здесь вот все это расписано да и а... Есть еще, вот смотрите, примерно, да, расписано, что когда нужно готовить, что нужно потреблять и так далее. И есть еще руководство продукции. А, но он, вот на нашем складе, уфимском, нет пока его на складе, на 49 рублей стоит, но а, посмотрите, может быть, на вашем складе есть уфимском. Сейчас я пока буду дальше говорить, попробую найти его. Так, ну, выносливость, да, это понятно, потому что если у вас не только умственная, но и физическая работа, что включает себя в слайд сейчас скажу, чуть вот после этого слайда скажу. Если у вас физическая работа, то это вообще просто спасение. Про спортивное питание я тоже чуть-чуть сказала, да, что можно и до, и во время, и после тренировок. И, кстати, очень хорошо омега детская убирает аллергию. То есть не только у детей, но и у взрослых. Вот очень много таких случаев, когда... Не найду, я скину в чате, ладно, потом код руководства по wellness. Кто говорил, что у кого-то вот была аллергия на цветение, да, она прошла, она не проявилась просто в определенный период, когда начинало все цвести. Очень много таких случаев. Ну и, соответственно, вы как родители да, своим деткам закладываете пищевые привычки, поэтому от вас зависит. Вот про аллергию Настя тоже подтверждает. Так, ну про холодильник я сегодня много говорила, не буду на этом застоять внимание, да, что у меня полностью менялся просто состав холодильника. Вот. И по поводу уже вот как раз Ирина спрашивала, да, что у себя включает подписка Wellness Life. Посмотрите, их две. То есть есть подписка Wellness Life. Твоя жизненная энергия вот она перед вами сейчас. Туда входит коктейль, wellness pack. Можно выбрать женскую или мужскую подписку. То есть, в женской подписке будет женский пэк, в мужской мужской пэк. В первой коробочке будет клубничный коктейль. Со второго шага вы можете менять. То есть, заходите просто в подписку. Подписка оформляется в личном кабинете. В разделе Заказы подписка Wellness. И первая подписка именно Wellness Life плюс оформляется на сертифицированное СПО. Сертифицированное СПО или нет, вы можете узнать у своего спонсора. А дальше уже, если, например, у вас Сертифицированный СК находится, предположим, далеко от вас, да? Вам придется один раз съездить, ну, на, может быть, там не на ближайшей улице, да, в офисе, а на другой улице. Первый раз съедете, заберете там, а уже остальные шаги будете забирать там, где вам удобно. А также туда входит в первый шаг от подписки Шейкер. Во втором, третьем, четвертом шаге уже не идет шейкер, да, то есть он первый раз, вам, в принципе, вот навсегда его хватит. Шейкер с мерной ложечкой, то есть одну ложечку, как раз коктейля ложите для одной порции. И дневник, который я вам сейчас показываю, вот этот вот. Первый шаг идет а, в коробочке. А, стоимость получается 4088 рублей по нашей цене. О, Наташа, спасибо, что скинула руководство. вот, я не буду искать тогда и весит этот набор 100 баллов но начиная смотрите что значит подписка вообще да то есть за три шага вы платите по 4088 рублей четвертый шаг вы не платите то есть он вам идет бесплатно вы таким образом экономить 25 процентов но за последний четвертый шаг не платя ни копейки, вы все равно получаете 100 баллов. Вот это выгода подписки именно Wellness Life Plus. В отличие от обычной подписки. от Обычно тоже скажу чуть попозже. Но смотрите, с пятого шага, если вы не прерываете подписку, а дальше продолжаете просто пользоваться да, этой подпиской, просто ничего не делайте она у вас автоматом продлевается. Да? то с пятого шага вы уже будете экономить не 25%, а 30%. То есть у вас каждый шаг будет стоить вместо 4088 рублей, да, 2862 рубля. И начисляться вам будет также 100 баллов. Это вообще здорово, да. То есть смотрите, первые четыре шага, три шага идет по цене, четвертый бесплатно. Начиная с пятого шага, каждый последующий шаг, не 5, 6, 7, а 8 бесплатно. Да? А именно 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Если вы не прерываете, он у вас будет по 2862 рубля. И также за 100 баллов. То есть, смотрите, у вас первые шаги, они будут стоить, например, если разделить 4088 на 100, да, это получается 1 балл, 40 рублей примерно. Да? А начиная с 5 шага, у вас 1 балл уже 28 рублей будет стоить. Вообще разница ощутимая. И вот вторая подписка. А, вот, кстати, я здесь не сказала, что в день у вас вот по этой подписке выходит на свое здоровье 146 рублей. То есть коктейль плюс пэк – 146 рублей в день, если по одной порции коктейля напивать будете. А, вторая подписка Wellness Life называется «Твой идеальный вес». Та называлась «Твоя жизненная энергия», а это «Твой идеальный вес» – это... Не обязательно для тех, кто хочет корректировать вес, да. Это может быть просто вы будете перекусывать коктейлем, а кушать на обед, например, на работе, да, супчик. Потому что, чтобы с собой не таскать или некогда, например, приготовить, да, супчик взяли с собой. То есть здесь все то же самое, что в предыдущей подписке, плюс еще супчик. По стоимости 6144 рубля первые три шага, 151 балл начисляется. Четвертый шаг, то же самое, 0 рублей, но тоже начисляется 151 балл. И начиная с пятого шага, вместо 6 тысяч вы платите 4,4 300. То есть то же самое, и те же самые 151 балл. В день получается 219 рублей. Это вам порция коктейля, порция супа и порция витамина. Поэтому, как бы выбирайте сами здесь, да. У нас сегодня тема с вами это как как инструмент для бизнеса и вот здесь очень простой расчет посмотрите первое как бы цель это ну, минимальная цель да у каждого партнера это структура директора структура директора это 7 с тысяч групповых баллов бонуса если взять твою жизненную энергию набор да ты директор тоже то это нужно всего лишь иметь в команде 75 человек которые будут кушать коктейль пить витамины то есть использовать подписку твоей жизненной энергии по 100 баллов да? и, и либо всего лишь 50 человек которые будут использовать подписку твой идеальный вес то есть по 151 151 балл вот простой расчет то есть просто математика да а, и в чем здесь вообще преимущество вот именно построение бизнеса на продуктах wellness то есть у нас как бы и косметическая продукция классная да мы несем красоту людям да мы не продаем там вот у нас генеральный директор компании рифм да это магнус Бренстрам. может быть кто-то знает его да кто-то еще первый раз только слышит но ну, я думаю что вы с ним познакомитесь еще и на страницах каталогов и в журналах то да? это очень вообще классный позитивный но ну, это настоящий лидер, да, по жизни найдите в интернете его просто почитайте и вот как бы в его Жизни был такой момент переломный, когда ему предстояло сделать выбор, работать. По сути, как бы ему предлагали один и тот же заработок, да? то есть доход. И ему предлагали выбрать, либо он будет развивать пивную сферу, компанию, да? либо будет работать в Reflame. И он выбрал Reflame, потому что там, говорит, я бы людей губил, да, здоровье губил, людей пивом, а здесь я дарю, наоборот, людям красоту. А теперь еще и здоровье, когда wellness появился. То есть здесь вот тоже очень классно, что а, с помощью продуктов wellness у вас, во-первых, постоянные клиенты, да, постоянные баллы, то есть не теряются баллы даже за бесплатный продукт, когда человек получает, он не платит деньги, но он получает баллы, вам групповые баллы идут, да. Баллы выгодные, как я уже говорила, вам сначала идет, например, 48 рублей за один балл, потом 28, да, когда скидка 30%. Продукт, который реально заканчивается каждый каталог, потому что вот витамины, если вы не забываете пить, да, не пропускаете, они ровно через 21 день закончатся. Это вам не тушь, которая кто-то мажется 3 месяца, кто-то месяц, кто-то целый год, да? вот. вот витамины, точно закончатся через 3, 3 недели. Это действительно полезный, это действительно нужный и работающий продукт, за который вам ваши клиенты, ваши партнеры будут действительно благодарны. То есть вы, во-первых, сами да, себе клиенты, вы сами себе клиент, сами будете, ваш организм будет вам благодарен. И ваши партнеры тоже со временем. Это не за один каталог да, происходит результат. Как минимум полгода должно пройти, да, как минимум вообще... Кровь в организме она обновляется через каждые три месяца. А вот полностью организм обновляется через год. Поэтому, если вы рекомендуете людям, например, продукцию Wellness, да, просто ну, такую рекомендацию дайте, чтобы человек сдал анализы. Полностью все анализы, да, основные показатели. И гемоглобин, холестерин, кровь, сахар и так далее, да, вот это вот все. И через год. Потому что выпить одну упаковку ПЭКа и сказать, что мне не помогает, это может любой. А понять, почему так происходит, да, человек 40 лет питался неправильно, хочет выпить одну коробочку коктейлей или витаминов и хочет выздороветь, да? Это не лекарство, это то, чему вам всю жизнь не хватало, да, вот вы кушали, кушали, неправильно питались, вам не хватало очень много чего в организме, да. И вот этот дефицит нужно восполнить, он за один месяц не восполняется, это нужно понимать. Много болтаю, я всегда насчет нас много говорю, я его обожаю, просто очень люблю эту продукт. Действительно, я испытываю гордость, когда я говорю об этом продукте, за то, что у нас вообще есть компания RefM. И вот есть подписка еще на отдельный продукт, она называется ⁇ Обычная подписка да, ⁇ не Wellness Life Plus, а обычная подписка, при которой теряются баллы на последнем шаге, то есть на четвертом. То есть вы точно так же за три платите. Четвертый продукт получается бесплатный в подарок, но и 0 баллов вам Это обычная подписка. Ну и здесь цены расписаны, если не нужно, скрин сделайте, да, или потом в записи посмотрите. Но, в принципе, цены они все есть, когда вы на сайт заходите и заказываете. Вот. Ну, у меня все на сегодня. А, картинка вообще говорящая сама за себя, да. Вот так не поступайте. Думайте о своем здоровье, о том, что вы кладете себе в тарелку, о том, что вы кладете в тарелку себе и своим детям, да, уже сейчас, чтобы потом у вас не было проблем со здоровьем. Всем желаю здоровья. Какие-то вопросы есть еще, может быть? Я переживаю, что я опять много говорю, и что я вас задерживаю немножечко подольше, чем обычно, да? Вот, но если есть вопросы, я отвечу. Так пока вопросов не вижу. Давайте я вам включу сейчас а, видео. Если вдруг вы напишите что-то, я переподключусь и потом отвечу. Хорошо? Так что пока идет видео, а, вы можете писать. Я на всякий случай прощаюсь с вами, да, если вдруг вопросов не будет. Тогда потом я сразу отключусь после видео, а если будут, то я подключусь. Все, всем хорошего. Так, все, спасибо, друзья. Поздравляю вас.